Это светодиодное кольцо. Освещение — главный атрибут идеального селфи. Без этой селфи-лампы не обойтись. Благодаря трем режимам подсветки освещение лица в кадре остается одинаково ровным. Без теней и бликов даже в самых сложных условиях съемки. Полезная штука. Чехол для телефона. Картинку вы сможете собрать своими собственными руками. Теперь вы хоть как-то сможете скоротать время на уроках. Старый бабушкин коврик теперь доступен в компактном виде в виде коврика для мышки. Любой, у кого есть смартфон, теперь может стать оператором. И если вы хотите снимать по-настоящему качественные видео, то вам понадобится стабилизатор для телефона. Наверняка в своих записанных видео вы замечали, как дрожит картинка. С этой штукой вы можете забыть об этом. Он универсальный, для начинающего блогера нужная вещь. Настольный USB-аквариум не уступает полноценному большому. Комфортная жизнь рыбок обеспечивается специальным насосом для создания эффекта проточной воды и системой ее фильтрации. Приятную атмосферу создадут звуки живой природы, которые уже записаны на устройство. Камешки на дне не оставят равнодушными владельцев замечательного аквариума. Несомненно, расслабляет, когда смотришь, как бежит водица. Газовые, пьезовые и бензиновые зажигалки — это уже прошлый век. Представляю вашему вниманию последнее слово техники Электроимпульсная зажигалка, которая вместо огня горит плазмой И заряжается это чудо от USB Одной зарядки хватает примерно на 10 дней Реально крутая штука Флешка с двумя выходами USB и мини-USB Теперь смотреть телевизор можно где угодно, а главное бесплатно Подсоедините это устройство к своему телефону и наслаждайтесь просмотром видео. Это незаменимая вещь для тех, кто не может расстаться с телевизором ни на секунду. Симпатичные наушники, имитирующие кошачьи ушки. Без забавной улыбки невозможно смотреть на того, кто слушает музыку в этих наушниках. Они привлекательны тем, что ушки ярко светятся красивым цветом. Включаются одним нажатием маленькой кнопочки, которая также переключает свечение в режим постоянного мигания. А это устройство сделает из вашего смартфона полноценный тепловизор. Подключается в порт USB. С помощью тепловизора можно увидеть много всего интересного. Например, если приложить руку к стене и убрать ее, на стене еще несколько минут будет оставаться тепловой след. Можно даже увидеть, насколько теплая у людей одежда потому как она пропускает тепло. И, кстати, как известно, самая холодная точка кошки — это нос. На этом я заканчиваю. Не забудь посмотреть вот эти видео. Всем удачи и пока!